Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Задают вопрос: что делать с алиментами: платить, не платить и так далее. Смотрите, были изменения еще 26 марта был принят закон, он уже вступил в силу. Вот, и вот разъяснение есть минюста относительно алиментных обязательств в период военного положения. Законом изменения вносились в закон об исполнительном производстве. Ну, это компетенция как раз Министерства Юстиции, э, то есть Государственная Исполнительная Служба, она вот подчиняется Минюсту. Ну, я вот перечитал, что они тут пишут, э, и вот коротко вам изложу тезисы. Э, ну Основное это то, что родители, которые проживают отдельно от своих детей, обязаны их содержать. И даже война не повод забыть об уплате алиментов. Ну вот про особенности, которые будут в этом законе были приняты. Этими особенностями является то, что временно на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины прекращается обмена. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника. Ну, тогда я вот <смех> возникает вопрос, добровольно платить надо, да? А принудительно получается, ну, если какие-то еще доходы есть, э, не, которые не входят в этот перечень, то, может быть, будут взыскивать. Поэтому ну, мне, честно говоря, непонятно решение зачем они это сделали вот. то есть взыскать не получится принудительно добровольно платить надо ну, если бы так все платили вот. но тем не менее вы не забывайте что э, при этом всем если добровольно не платить рано или поздно военное положение закончится и платить придется а на задолженность которая образуется будет возможно э, ну это опять же, по желанию того насчет кого будут оплачиваться должны оплачиваться эти элементы по решению суда ну то есть допустим мама ребенка может подать заявление о том чтобы насчитали пеню то есть такой вот вид ответственности эта ответственность предусмотрена статьей 196 семейного кодекса Украины и пеня в размере 1% суммы неоплаченных алиментов за каждый день просрочки от дня, ну, от дня, когда начинается эта просрочка. До полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не больше 100% задолженности. То есть, допустим, если вы должник и не платите, вот, и образовалась у вас задолженность, то взыскатель, получатель этих алиментов, да, ну, в поле, ну, допустим, мама детей, вот, может взыскать с вас пеню. Поэтому имейте в виду. Вот. Конечно, там это все может уменьшаться и так далее. Ну и, как правило, если делать правильно грамотный расчет, и с неплательщика будут взысканы. Но опять же, нужно будет это все-таки делать уже после того, как закончится это военное положение. Что касается задолженности ну вот и этой пени, в рамках исполнительного производства исполнители не смогут насчитывать пеню, вот, но опять же, мама детей, да, или папа детей, то есть тот, кто получает в пользу кого это, будут выплачиваться алименты, может обратиться в суд. Задолженность по алиментам плательщика алиментов, который не работал на час, на время возникновения задолженности или физическое лицо предприниматель и пребывает на упрощенной системе, налогообложение или является гражданином Украины, который получает заработок, доход в государстве, с которой Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется, исходя из средней заработной платы работника для данной местности. Это часть 2 статьи 195 Семейного кодекса. Вот. Ну вот такие вот... Что касается алиментов, вот такая вот ситуация. Ну, вот э, ссылку на закон. Там еще есть э, другие нюансы относительно того, что как исполнительное производство отнош, отношения граждан Р, Российской Федерации, юридических лиц, э, которые созданы и зарегистрированы относительно э, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вот. Ну, эти особенности, я считаю, можно отдельно видео снять и рассказать. Хотелось сегодня поделиться относительно элементов, потому что такие вопросы мне задают. Вот. Поэтому спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Имейте в виду, что ну, этот канал отличается тем, что я под каждым комментарием даю ответ на вопросы, которые появляются относительно темы видео если вы хотите персональную личную консультацию с защитой той информации которую вы мне передаете гарантией адвокатской тайны то можете писать мне личные сообщения но такие консультации будут платными спасибо за просмотр, до свидания